Друзья, всем привет! Я нахожусь в общественном центре в Жероне. Сейчас, сейчас где-то 8-9 часов вечера. А, да, 9 часов в Жероне. Но люди все равно продолжают собираться в общественных центрах, в школах. И сейчас я возьму интервью у ребят, которые находятся здесь. Uh, mm -hmm. И берегут, стерегут центр, где будет завтра проходить uh, выборы, референдум. Все, стартуем. Hello. Hello. <laughs> uh, explain us, what you doing here and uh, what uh, will be tomorrow here. Yep. <laughs> We are here uh, from yesterday till tomorrow in the morning. Because tomorrow is the referendum for uh, for the independence of Catalonia, so we are here to keep the center. Uh, this is a this is a social center and it's official vote center in, in in every election. So we are here uh, to keep the center open because the Spanish government has. Uh, uh, or, uh, order it, uh, that is an ill illegal referendum and they want to close the center for, uh, uh stop the vote of the people. Mm -hmm. Mm -hmm. Show, show us this uh, center. So, ah. here tomorrow uh, yes. will be a... Referring... We'll, we'll uh... Yes, <laughs> this uh, room will be uh, a voting room. That now is the... Weekend, mm -hmm, mm -hmm. now in movies we, uh, have movies in the other room have uh, have oh, different table, yes, table games. Table games. Table games. Mm -hmm. Now we have uh, uh, popular dinner if mm -hmm, mm -hmm. you come to stay with us no? <laughs> no? and now the people is arriving mm -hmm. and, mm -hmm. and mm -hmm. Друзья, как трансляция восстановилась, а то явно напишите, пожалуйста, восстановилась ли трансляция. В чате. Но, не будет печать не записывает поэтому так значит вот здесь будет само голосование сегодня здесь собираются люди они будут всю ночь здесь ночевать чтобы завтрашнее голосование Значит, завтра голосование начнется по всей будет проходить с 9 собирается на участках и еще с самого раннего утра... у них есть информация что приехала из Мадрида пытаться прикасывать на своих людьми они я правда не что сейчас прошу Excuse me, some activity. When? Вот такие трапы uh, uh, самого утра, московского времени. Поэтому ждите включений, будем вещать непосредственно с пункта, uh, где вещь, все, и посмотрим. Поскольку...